Я инстасамка, но я вообще такая дура тупая, я такая крутая, я инстасамка, я ргаю в микрофон, и тупая инстасамка, мне важны только деньги, а еще у меня есть тупой кен-манекен, это я напердела, но мне на вас плевать, я инстасамка, я вся такая крутая Я инстасамка я вообще такая дура, тупая Я такая крутая Я инстасамка Я рыгаю микрофон Я тупая инстасамка Мне важные только деньги А еще у меня есть тупой Кен Манекен это я напередеру, но мне на вас ПЛЕВАТЬ Я инстасамка и вся такая крутая